Здравствуйте! С Вами канал Геопарк. Гидросфера – это единая оболочка, так как все воды взаимосвязаны и находятся в постоянных круговоротах, больших или малых. Гидросфера состоит из следующих частей. Это воды Мирового океана, воды суши, Реки, озера, болото, ледники, подземные воды и воды в атмосфере. Остановимся на водах Мирового океана. Мировой океан един, хоть и сильно расчленен. Он делится на четыре основные части, такие как Тихий, Атлантический, Индийский, Северный и Ледовитый океаны. В последнее время мы с вами знаем о том, что существует и Пятый океан, Южный, но пока точных сведений о нем не имеется. Океаны, в свою очередь, делятся на части. Моря, заливы, проливы. Море – это часть океана, впадающая в сушу и отделенная от океана островами или полуостровами а также возвышенностями подводного рельефа. Поверхность моря называется акваторией. Моря можно классифицировать на окраины и внутренние. Последние внутренние моря в свою очередь разделяются на средиземные и полузамкнутые. В ряде случаев части океанов называются морями или заливами, не совсем верно. Например, заливы, такие как персидский, мексиканский, вернее, было бы отнести к морям. Именно по гидрологическим режимам. А вот, например, море Бафорта, вернее, было бы назвать заливом. Ну, такое вот тоже встречается. Но так или иначе, мы привыкли уже называть персидский Залив, Мексиканский залив. Ну и от этого уже не уйдешь. Но знаете теперь, что все-таки правильнее было бы называть их морями. Залив. Залив – это часть моря или океана, впадающая в сушу, но свободно сообщающаясь с ним. А в зависимости от причин возникновения, размеров и конфигурации, и степени связи с основным водоемом среди заливов различают бухты это такие небольшие акватории обычно удобные для стоянки судов они более или менее обособлены береговыми мысами или островами это эстуарии своего рода воронкообразные заливы которые образуются в устьях рек под воздействием морских течений и высоких приливов. Это фьорды, узкие и глубокие заливы с высокими и скалистыми берегами. Эти заливы иногда вдаются в сушу на 200 километров при глубине 1000 метров и более. Лагуны, небольшие заливы, отделенные от моря узкими песчаными косами и соединенные с ним пролива из-за слабой связи с морем в низких широтах лагуны имеют более высокую соленость, а в высоких и при впадении крупных рек их соленость ниже морской. Лиманы это заливы сходны с лагунами и образуются при затоплении морем расширенных устьев равнинных рек. Напоминаю, устья это место куда несет свои воды река. Губа – морской залив в гости реки. Это поморское народное название больших и малых заливов, в которые впадают реки. Это заливы мелководные, вода в них сильно оплеснена и по цвету резко отличается от морской. Дно в заливах покрывают речные отложения, вынесенные рекой. В части мирового океана – Океаны, моря, заливы соединяются между собой проливами. Самый широкий пролив – это пролив Дрейка. Его ширина составляет 1000 километров. А вот, например, Гибралтарский пролив в самом узком месте приблизительно 14 километров. Итак, Мировой океан – это как часть гидросферы, состоит из океанов, морей, заливов, проливов. И все они связаны между собой. Всем большое спасибо за внимание. А на сегодня все. Пока-пока. До новых встреч.